Вечный судья, медусы, ведений пророков, чех людей читаю я, звонится злоба и порог, отгашать я стал любви и правды чистые учения. меня все ближние мои бросали бешен на камень, посыпал пепом я голову, из городов бежал я нищий, во пустыне. Исчезает предвидочная храня Не фарфакон, а там земная И звезды слушают меня Кучами радостно играя Туда же через шумный гад Я пробираюсь торопливо Туцался и детям говорят Цывкаю самолюбиво Смотрите, вот пример для вас Он -Го. Лупец хотел уверить, на что его уста. Смотрите, дети на него, как он угром их утешает. Смотрите, как он на кипеньку презирает все его, презирает все его, презирает его, презирает его, как Глупец хотел уверить нас, Что Бог его устами. Глубец хотел уверить в нас, чтобы Бог его устами, Как презирается его, как презирает на него по и и бледен, смотрите, кого Его. Стихом, как вечный судья, не дал всеведения пророка, в этих людей читаю я, санницы из глоба и порока, в стихом как вечный судья, не дал всеведения пророка, в этих людей читаю я, Самницы из глоба и порока.